Друзья из Солнечной Лаги. мы продолжаем вас знакомить с интересными магазинами в Алании. Сегодня мы с вами пойдем в магазин Хатемолу, где продается качественная мужская одежда по скидкам до 50%. Сейчас в магазине Хатемолу есть скидки до 50%. Ну и, конечно же, скидки бывают постоянно на различные виды товаров. Магазин Хатамуном находится на улице 25 метров. И самым главным ориентиром, чтобы найти этот магазин, является банк, который находится за мной. В описании к этому видео я оставлю контакты и место расположения этого магазина на карте. Но главный ориентир ⁇ Гарантибанк, поэтому рядом с Гарантибанком вы легко сможете найти магазин Хатамуна. Марка Хатемолу была основана в 1924 году. Сейчас я быстро вам покажу, как выглядит магазин, и потом подробно Айхан расскажет о тех вещах, которые здесь продаются. Здесь есть спортивная, классическая одежда, рубашки, конечно же, постоянные скидки. Ну и костюмы, классическая обувь, костюмы на торжественные случаи, более повседневные. В общем... Настоящий мужской район. Классический хемспордовый. Это кейс ут геймди, это глагодачок. Омбиш, а тут же и сейчас, это хек, это не блог геймди, а я кабадан, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, черабай, Trangkota, tişörte, ilk çamaşırında. Bedenler, kadar. büyük beden var mı? Ee, büyük bedenimiz var. Hatem onda, ayrıca şurada var. Ee, bizde 40 beden, 38 beden çocuk takım da var. Yani Türkiye'de hemen hemen hiçbir firma yapmıyor bunu. Bizde çocuk takım da var. Mezuniyetlerde veya özel günlerde çocuklarını, yetişkinliğe yeni adım atan gençlere giydirmek isteyen aileler de bizi tercih ediyor. Büyük bedende de 62'e kadar büyük bedenimiz var. Onun haricinde bizde kalıp sayısı da çok fazla. Yani büyük beden kendi içerisinde 3-4 hmm. kalıbı ayrılıyor. Dar kesim, sile kendi içerisinde 3-4 kalıbı ayrılıyor. O yüzden 7'den 70'e kadar herkese hitap eden bir kalıp sistemimiz var. Hmm. Ve model sistemimiz var. Bunlar yeni sozan gömleklerimiz. Normalde fiyatı 250 TL ama kampanyadan dolayı 170 TL'ye düşüyor. 160-90 TL'ye düşüyor. Pa gömleklerimiz genelde %100 pamuk. Натуральный хлопок 170 лир, это летний сезон, новый сезон, конечно же есть uh, пиджаки evet. Вот такие evet. вот пиджаки, новый сезон Смесь e, шерсти и хлопка Постоянно в этом магазине есть скидки. 150 лир футболки. Настоящий натуральный хлопок. Есть джинсы kodlarımız mevcut slim fit modeller bunların normal kalıpları da var geniş kesimleri de var model slim fit istiyor Evet bu da yüzde %99 pamuk yüzdeki de likra. likra olması da bir avantaj fiyatı 419'dan 249 TL'ye düşüyor 250 lira vat eti jense skit kas 4x fiyat 545'den 329 da düşüyor onlarda başka renk çeşitleri var değil mi bu farklı renkleri de var Şu şekilde, daha farklı modeller de var. Bu biraz, da. biraz, yani yani biraz daha klasik. Yani. Şu şekilde keten ceketlerimiz var. Bunlar tam yazdık, bu nefsimler için. Fiyat 835'ten yine 600'e düşüyor. Siz indirimleri anında uyguluyorsunuz. Anında yine görmüş olduğunuz gibi ayakkabılarımız. KG'de. alakabı fiyatlarımızda ortalama 300'de 450 arasında değişiyor ve %100 deri. Bunlar EVA tabanlar. Çok rahat. Kodlarla kumaşlarla giyiliyor. Bunlar kalmaz pantolonlar. Bu şekilde. Yine silin fit. Bu da fiyatta 219 TL'ye geliyor. Şu şekilde 5 cep modeller var. Yine bunlar da kalmaz. Bunlar da 219 TL'ye geliyor. Bunlar da yine koton değil mi? Evet. Bunlar da %100 koton. Yine bu şekilde yazlık gömleklerimiz var. Bunlar da yine %100 koton. Fiyatlarımız yine ortalama 150 TL civarında gömleklerde. Bunlar da yine pamuk ceketler yazlık. Şu şekilde. Bak bu keten yürürlük değil mi? Yok, bu da %100 pamuk. Kısa kollu. Bunun kumaş çok bunu enteresan değil mi? Tam yazlıklı hmm. kumaş. Yani. Fiyatı da yine 250 TL'den 170 TL'ye geliyor. <gülüyor> bu şekilde şortlarımız mevcut. Yine yazlık. Ha, Bunlar da yine %100 pamuk. Bunun farklı renkleri var, gölgesi var. Şu şekilde desenli modeller var. Yani, ben, ben zaten böyle bastıcı şeyler seviyorum. Renkli şeyler değil mi? Anasını sevdim. Onlar da fiyat kaç varaymış? Bunlar da 70, 70 TL. TL. Şu anda Aa, indirim var bunlarda. Iyi. Bir de burada yine pantolon gruplarımız. Düşürtlerimiz ortalama 100 TL'den başlıyor. 200 TL'ye kadar çıkıyor. Pantolonlarımız yine 150 TL'den başlıyor. 250 kadar çıkıyor. Bunlar 220 Yani 150 ile 250 arasından. Aynen. Gömleklerimiz de yine... O da mı 100 liradan başlıyor? 100 liradan başlıyor, 200'e kadar çıkıyor. 100 ile 200 arasında değişiyor gömlek fiyatlarımız. Ceketlerimiz de, ortalama yazlık ceketler 400'den başlıyor, 800'e kadar çıkıyor. O kumaş kalitesiyle tek, kalitesi tek ceketlere. Evet. Kumaş kalitesine göre fiyat farklılıkları gösterebiliyoruz. Damatlık modellerimiz bunlar. Bu yazlık bir damatlık. Damatlıklarımızda genelde yüksek kaliteli kumaşları tercih ediyorum firmamız. Bunlar kırışmayan kumaşlardan, ütü istemiyor. Damatlıkta tam set halinde sunabiliyoruz. Ayakkabısından, kol düğmesine, okuşak setinden, yaka şişeğine kadar. Ee, bayağı çeşitimiz var. Olaylar da özellikle diğer firmalara göre bize damat çeşitleri biraz daha fazla renk, beden olarak. Aynı, yaşında. Aynen. Siyahlar var burada, onları da göstereyim. Yani bu şekilde. Damatlık modelimiz var, kendinden desenli. Yine görmüş olduğunuz gibi bunlarda da yine kampanyalar mevcut. Şey mi bile, bu fiyatlarda bu bahsettiğin yaka, çiçeği, papyonu falan da Yok fiyatlar mı? Yok, bunlar hepsi aynı takım fiyatı. Ee, ceket ve pantolon fiyatı. Yelek ise yelek, 1000 lira. 100 indirim ile bu 700 TL'ye düşüyor. Diğer takımlarımızda da yine kampanyalar mevcut. Ee, şuradan farklı model var. Borlu, lacivert. <gülüyor> Şu şekilde mor renkte bile Damatlığımız mevcut Zaten Hatemolu'nun en iddialı olduğu şey Damatlık, Damat. evet, damatlık ve takım elbise Şu şekilde yazlık buz mavisi Damatlığımız da mevcut Bu damatlığımız da yine 1995'ten 900 TL'ye düşüyor Bunlar da eşek kumaşlar Bunlar kılışmıyor yüksek kaliteli, yün olanlar da var. Şurada yeşil bir damatlığımız var. Bu pantolonu ve yakası siyah. Yelekli bir takım, üç parça. Bu sezonun favori rengi ne damatlıktan? Bu sene 5 ve lacivert tonları. Bir damatlık modelimiz. Bunu kendine özel papyonu var, düşağı var. В магазине Хатамолу большой выбор свадебных костюмов. Конечно же, вы можете купить полностью набор, подобранный один к одному. Это и пиджак, и рубашка, и бабочка. Ну и, конечно же, вот такой вот аксессуар, как цветок. К этому костюму... Вы можете подобрать. Совершенно удивительные. Ну, лаковые туфли, это, конечно, моя любовь. Это красота просто невероятная. Лаковые туфли из натуральной кожи. Есть большое количество моделей. Если вы не любите лаковую кожу, есть более вот такие вот спокойные туфли. В общем, друзья, этот магазин – настоящее открытие для мужчин, которые любят качественную, красивую одежду, которые хотят не только выглядеть э, стильно, но и выделяться из толпы. Поэтому, мне кажется, вот такой вот свадебный костюм или, например, э, повседневный костюм вот такого вот плана, придаст вам, ну, э, я думаю, что придаст вам уверенности, и вы будете чувствовать себя просто потрясающе. E, Yine takım elbiselerimiz e, genelde yün ağırlıklı, yün pavuk ağırlıklı. Hmm. Yine bunlar da aynı kırışmayan kumaşlardan yeni teknolojiye nano kumaş. Hmm. Yine birbirinden farklı renk desende de, takımlarımızdan... Kaç paradan başlıyor? Takımlar hmm. ortalama e, 500-600 civarından başlıyor. 2000'e kadar çıkıyor. Bu kumaş kalitesine göre değişiyor. Şu şekilde mix-meş takımlarımız var. Mesela ceketi farklı, yeleği ve pantolon farklı. Hmm. Здесь также представлены рубашки таких вот классических однотонных цветов и видите уже под рубашку даже подобраны галстуки. Но если вы хотите галстуки какие-то более оригинальные, то конечно же здесь есть галстуки совершенно разных от классических до совершенно безумных цветов и принтов. Поэтому кстати, да, сейчас в магазине есть скидки, скидки, например, 20%, есть скидки 30-30%. И вот такого вот плана костюма, то, что я вам и говорила, пиджак серый в клеточку, жилетка также серая, а брюки темно-синие. Вот такая вот интересная сейчас мужская мода. Мужчины, напишите обязательно в комментариях, какого плана пиджаки вы носите и предпочитаете какого цвета потому что э, для меня например этот магазин был настоящим открытием потому что здесь действительно представлены очень оригинальные вещи и очень очень оригинальные комплекты например если мы возьмем комплект который по скидке 30 процентов вот вы видите пиджак темно-темно э, синего цвета жилетка серая а брюки такого же цвета как пиджак, то есть скомбинированы казалось бы несовместимые цвета, но когда uh, вы на себя надеваете этот костюм, то получается действительно очень красивый необычный, и самое главное не скучный комплект. А, <gülüyor> Bunlar kendinden desenli, düz olanlar da var. Ecose modası devam ediyor mu? Ecose modası yavaş yavaş bitiyor ama firma bizim yine yapmaya devam ediyor birkaç modelde, çok fazla değil. <gülüyor> Bu sene ağırlıklı olarak küçük kendinden desenli, minimal desenler moda. Ayakkabılarımız %100 deri. Şu şekilde. Farklı renk desenli ayakkabılarımız mevcut. Siyah, lacivert, kahve kaç numaralara kadar? 40 ile 45 arasında değişiyor bizim kalıplarımız. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar da ortalama e, 300 ile 500 arasında değişiyor. <gülüyor> e, siyah, yok, Gömleklerimiz yine %100 pamuk. E, друзья в магазине хамулу большой выбор рубашек не только классических рубашек цветов обычных цветов белых светло-голубых и так далее но и большой выбор рубашек вот с такими вот интересными принтами цены на рубашки начинаются от 10 лир ну и конечно же это только натуральные материалы рубашки можно использовать носить конечно же и под костюм и с какими-то более казуальными брюками и так далее большой выбор цветов Принтов, поэтому, если вы хотите что-то оригинальное, также можете э, приобрести в магазине Hotemol. Ну и, конечно же, здесь огромный выбор брюк. Э, брюки есть три вида. Slim Fit, более широкие и э, широкие. Если вы хотите выбрать модель по себе, то, конечно же, вы можете в магазине Hotemol прийти, проверить. И все брюки подберут под вас брюки есть а, с шерстью более теплые брюки есть а, хлопковые ну и конечно же а, смесь а, хлопка и полиэстра большой выбор моделей большой выбор цветов ну и, конечно же, размеры начинаются от 38 до 56 идут размеры. Если вам нужны индивидуальные размеры, в этом магазине есть портной, и он подгонит брюки по а, вашей фигуре или ш... со счет индивидуальный заказ. Все брюки в магазине вы видите а, вот такого плана, потому что все брюки подгоняются под, а, под рост клиента. Если говорить о цветах, Цвета есть серые, синие, есть брюки более а, светлые, летние. Есть, конечно же, брюки а, классический Slim Fit, который сейчас моден. И самые обычные классические брюки, вот, например, такого плана, это уже более зимний, а, зимний теплый вариант а, с шерстью. Если говорить о том, как подобрать костюм, вы, конечно же, можете купить здесь костюм полностью уже комплект, либо подобрать, например, рубашку, галстук. Цены на галстуки начинаются от 50 лир. То есть в магазине также представлены варианты комбинирования галстука, пиджака и рубашки. Например, вот это вот более такой э, кажуальный э, пиджак с таким вот тоже интересным галстуком и совершенно классической вот такой вот белой белой рубашкой поэтому если вам нужны брюки есть брюки вот такого вот интересного вот из такой вот интересной ткани в общем сейчас в Мужской моде классическая, как вы видите, не только преобладают стандартные цвета, классические цвета однотонные. Но и, конечно же, очень популярны, очень популярно, например, комбинирование вот таких вот брюк с каким-то пиджаком совершенно другого цвета, отличного от evet, uh, синего. Slim fit olan var. Rahat regular kalıplarımız var. Bir de geniş kesimlerimiz var, klasikler. Fiyatlar da ortalama 100 ile 250 arasında, 300 arasında değişiyor. Yine o kalitesine göre. Burada fiyat, şey, renk ağrımınız fazla. Yani kumaşlar, açık renkler, hoyu renkler. Yine bu şekilde spor ayakkabımız var. Bunlar ev ataban. Yine yazlık, %100 deri. Gördüğünüz gibi, bunun farklı renkleri var. lacivert, beş, siyah. Bordo, çeşit çok. 10 renk değer kola yakalı bizlerde mevcut. 120 lira. 120 lira yani. Bunlar da zaten pamuk değil mi? Tamam, bunlar da %100 pamuk. Yine birbirinden farklı ve desende kol var. Bunlar da 100 TL. 70 ile 100 arasında değişiyor. Bunlar da 80 TL. Yakası çiçeklerimiz, yine çeşitlerimiz var. Fiyat da gördüğünüz gibi 80 TL aksesuar. Ve kravatlarımız mevcut. Kravatlar için kravat iğne alacak. Fiyatlar ortalama 50 ile 80 arasında değişiyor. Galstuklar, sunulanlar, tamamen farklı renkler. Kırmızı, mavi, böyle birazcık ilginç, yeşil. Bir yerde gördüm, kırmızı, бордовые в точечку, в полосочку. И посмотрите, один из самых оригинальных галстуков здесь, вот такой вот, вот такой с таким вот принтом. Напишите также в комментариях, какие галстуки вы предпочитаете. Я, например, люблю, когда на мужчине классические галстуки темного цвета. Şu Herbis ve Legend modelleri bu sene üretilen, Amerika'daki New York mağazası için üretilen parfümlerimiz. Fiyatlarımız ortalama 130 ile 150 arasında değişiyor parfümlerde. Катемолу я вам расскажу, пока Айхан выбирает себе костюмы, три костюма. Вы можете приобрести все от классических костюмов до спортивной обуви и спортивных футболок. Ну и, конечно же, аксессуаров, например таких как красивые классические галстуки необычных цветов, либо классических цветов черных, фиолетовых и синих. Конечно же, здесь огромный выбор рубашек, огромный выбор классических пиджаков, костюмов, жилетов. Ну и, конечно же, классической обуви моей самой любимой обуви лаковой это кожаные ботинки поэтому давайте сейчас посмотрим что же у нас выбрал айхан да здесь есть еще парфюм поэтому давайте посмотрим что же у нас выбрал айхан ну и я вам уже говорила обязательно напишите в комментариях понравился ли вам его третий набор который он выбрал мне кажется для лета это самый классный набор айхан мэри первый набор Mi? ben beğendim sen mi? sen canım şöyle duruyor sana Bir de böyle çek tamam ya bak bu takım elbise var ya Hı -hı. pantolon ceket 700 lira gömlek 150 lira gravat 60 lira ee, kemer var 100 lira ayakkabılar 320 lira yani 1210 evet, lira güzel değil mi iyi fiyat nasıl güzel mi? Iki yüz lira pantolon. Üç yüz elli ayakkabı. lira gömlek. 90 lira kemer. Beş yüz elli, lira. Nasıl güzel mi? Evet. Bilal Bey bunun paçaları biraz uzun. Nasıl Biz yapıyoruz? Burada paçaya kendimiz yapıyoruz. Aşağıda terzimiz var. Iıı paça mi? boyu, bel, ceket, kol boyu, etek boyu hepsini ayarlıyoruz. Terzimiz Hı, var. Tamam, bunu ben Hı. beğendim. O zaman, tamam ben İster misin? Nasıl oldu, güzel mi? Güzel, evet. Sen beğendin mi? Ben beğendim ama şort biliyorsun, ben renkli şortlar seviyorum. Tişört beyaz değil mi? Yok, güzel. Hmm. Mavi güzel. Çok Sen beğendi zaten beyaz aldım. Evet, tişört çok güzel. Ben beğendim. Ah, Bak, ee, 150. 150 lira. Lira напишите в комментариях, какой больше всего наряд 150. вам понравился. A, Мне кажется, A, вот этот очень area. классный. A, 650, Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот обзор. Обязательно приходите в магазин Хатеболу, потому что здесь вещи действительно классные. Ну и Айхану э, мы купили классический костюм, потому что ему он очень нужен был. Мы мерили, долго мерили. И здесь нам он очень понравился. Поэтому Да, добро пожаловать в магазин Хатемолу в Аланию и в Турцию. Надеюсь, у вас будет классный шопинг, как у нас был сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока.